Добрый вечер, дорогой любимый зритель. Сегодня мы посмотрим интересующую тебя тему, которая звучит так. Скучает ли она по мне? Это для тех дорогих мужчин, которые сейчас не вместе с любимой женщиной. Мы посмотрим на двух колодах Таро. Колода Элен Дуган. Колода Дикамирон, более чувственный уровень. И мистическая колода Ленорман. Ну что ж, погружаемся в свою женщину, вспоминая ее черты ее обволакивающий какой-то для вас таинственный трепет. Погружаемся в какие-то необыкновенные эмоции, которые вас связывают. А я сейчас буду концентрироваться, как всегда, на моих раскладах. Расклад будет авторский. Ну что ж, начинаем. Скучает ли она? Здесь я вижу уже позицию не только женщины, но и твою позицию. Скучаешь ли ты? Наоборот, у нас восьмерочка жезлов. Классный такой посыл о том, что вы хоть и скучаете друг от друга, да, судя по этому открытому уже раскладу для меня. Но и у вас есть какая-то переписка, что ли, да? То есть вы все-таки не заблокировали друг друга. Ну, это проиграется не у всех зрителей, конечно, да, так как расклад онлайн. Но для большинства вы все-таки на связи. Между вами есть некая такая связь, может быть, даже на телепатическом уровне. То есть, когда ты вспоминаешь о ней, она тоже о тебе думает. Итак, скучает ли она по тебе? У -у -у. Прекрасно. Угу. Так, четверочка мечей, да, здесь двойная карта даже имеется. Я могу сказать, что женщина немножечко так призакрылась, да, возможно, у вас, у некоторых из вас, ребята, да, молодые люди, был когда-то конфликт. Конфликт был давненько так, у кого-то с полгода даже, у кого-то чуть меньше, чуть больше, но это не суть важно, но... А, как бы она такая, как сказать, да, от, от ее лица сейчас скажу. А, я жду, когда же ты сделаешь шаг примирения, шаг, ну как сказать, тот посыл, который бы я бы хотела тебя увидеть, услышать. А, то есть не хватает. Если ты сейчас понимаешь, да, рыцарь жезлов, не хватает от тебя жезловой энергии. То есть есть какая-то вялотекущая тоска, но энергетики от тебя не хватает. Итак, скучает ли она на картах Ленорман? Угу. Интересно прекрасные карты выпали могу сказать что на обороте карта коса да она именно сейчас о тебе думает в этот момент когда мы смотрим то есть когда ты нажал на это видео и под картой коса лежал карта всадник она хотела бы прямо сейчас увидеться с тобой она хотела бы чтобы у вас было это свидание ну что ж, расклад я выложила, он у меня такой достаточно серьезный, большой, на двух колодах Таро и картах Ленорман. Здесь есть двойные карты, очень много старших карканов, но самая главная суть, что я могу сказать, это женщина для тебя Верховная Жрица по Дикамерон. М -м -м. То есть для себя это очень такой серьезный уровень отношений. Я могу сказать, что эта женщина перевернула всю твою жизнь. Более того, для многих из вас, ребята, эти отношения тайные. Либо здесь не обязательно тайные отношения, не обязательно треугольники, хотя здесь это тоже имеется. Для многих из вас эти отношения, которые выведут вас на новый уровень, как в эротическом смысле, сексуальном смысле, так и на новый уровень, в принципе, отношений. Да? То есть вы обогатите свой внутренний потенциал, как мужчины с такой женщиной. Она выступает здесь в связке с шестеркой Пентаклей. Это очень ценная для вас женщина, в которую вы бы хотели вкладывать свои ресурсы. Эта центральная карта в принципе этого расклада, она говорит о том, что эта женщина занимает центральное место в вашей жизни на данный момент. Под этими двумя картами лежит Полинорман, карта мужчины. То есть это ваша карта. Причем здесь мужчина достаточно зрелый, мудрый, намного старше этой женщины. Так как в колоде Линорман здесь два синтификатора мужчины. Мужчина помоложе, такой юнет совсем романтический. И мужчина зрелый, который обладает ресурсностью, который знает ценность... И умеет а, распоряжаться этими ресурсами, и умеет выделить, а, скажем так... Он общается только с теми людьми, а, которых видит потенциал. Да? То есть вот такой мужчина, и над ним стояла верховная жрица. Это о чем говорит? Что по шестерке Пентаклей вы очень ценный человек. В жизни Верховной Жрицы. То есть вы обладаете и мудростью, и ресурсностью для нее. Она вас видит, скажем так, даже не то, что не случайным да, в своей жизни. Она бы хотела, чтобы тот уровень отношений, который вы выстроили сейчас по шестерке пентаклей. Стал больше да, Чтобы этот поток вырос Этого же, кстати, хотите и вы Потому что возле вашей карты Лежит Карта гадалки Которая есть только в этой мистической колоде Ленорман Лишневый и... А сиреневые сумерки. И эта карта указывает нам на то, что в следующей заключительной позиции у нас выходит карта лилии или орхидеи, о чем, как бы нам эта женщина, мудрая женщина, да, говорит, что вы созданы друг для друга, и вы очень подходите для создания страстного и очень крепкого верного союза потому что карта лилии как уже во многих моих раскладах на ленорман выходит только в той позиции когда люди встретились не случайно когда они были предначертаны друг для друга задолго до своего даже появления в этом мире вот настолько здесь красноречиво говорит карта гадалки что вы не просто скучаете вы в данном случае, да, на Ленорман, и она. Она считает, что ваш союз просто необыкновенный. Невероятно красивых людей, кстати, тоже по этой карте. Страстных, каких-то очень таких необычных душ, которые среди тысяч одиночества, одиночеств каких-то вот проявлений да, в своей жизни наконец-то встретили друг друга. То есть вы прошли какой-то определенный путь, судя по карте взрослого, зрелого мужчины, да, если мы говорим о, ва о вашей ипостаси, для того, чтобы встретить такую женщину. Потому что Верховная Жрица в Декамерон это сумасшедшая позитивная карта и она обладает огромной энергетикой. Здесь две такие карты в Декамерон. Императрица и Верховная Жрица. Я могу сказать, что ни одна из этих карт не уступает друг другу. Хотя обозначают абсолютно разные моменты. Здесь также есть карта Звезда. Карта Звезда в Декамерон тоже имеет такой, знаете, очень мистический смысл. Кстати, рядом с ней была Пятерка Кубков. Это говорит о том, что ваша женщина обладает звездной энергетикой. Она очень красива, очень умна, э, невероятно личностно притягательна, обладает шармом. И по пятерке кубков понятно, что это куб, э, кубковость тоски, да, пятерочка, где вот здесь русалка сидит одна у побережья моря и грустит. А грустит она о чем? Что она здесь одна? Что она вас ожидала, а вы запаздываете. Почему вы запаздываете? Да потому что рядом колесница по декамерон. Вы действительно двигаетесь в этом направлении. Но вас что-то пока что задерживает. А девятка кубков говорит о том, что ваше желание... Как, кстати, по карте звезды, двойная карта исполнения желаний. Ваше желание исполнится... Кстати, девятка кубков – это еще разговор о том, что ваша любовь черпает источник уже достаточно давно. Вы друг дружку любите, знаете, и в принципе это максимальное количество кубков любви, Потому что десятка кубков – это уже новый уровень, это уже семейные отношения. Здесь же мы видим отношения мужчины и женщины, которые пока не совсем проявлены в материальном плане, но хотелось бы иметь их таковыми. Потом да? говорят и карта звезда, что вы на удалении, и карта колесница, что вы пока только двигаетесь друг к другу. И, собственно... Следующие карты, которые я сейчас буду озвучивать. Самая первая карта, которая здесь выпали, это «Десятка жезлов» и «Саршаркан подвешенный». Ну что ж, вы очень давно... Находитесь в периоде, скажем так, удержания этих отношений. То ли у вас они на паузе, то ли они у вас пока невозможны по разным причинам. Расклад сейчас онлайн. Но вам достаточно тяжело от этой ситуации. Эти отношения вы считаете ключевыми. Ваши визави очень к вам относятся, как вам сказать... Скажем так, она видит вас необычным человеком и в то же время э, не воспринимает вас целостно, потому что э, вы себя не проявляете по вот этому старшему аркану подвешенной. То есть, скорее всего, она находится э, в какой-то доли недоумения, что ли. да, Есть какой-то момент... Э, в ее проявлении себя, ну, что вы человек, который даже не просто тормозите эти отношения, а вы человек, который Долго принимает решение Потому что под этими картами Два старших аркана Башня и смерть То есть в ваших отношениях Была уже и башня да, И трансформация И все равно эти отношения Пока находятся в позиции Незрелых Незрелых, то есть не проявленных На материальном уровне На материальном уровне Это значит вы пока Не создали этого союза, да, у кого какого союза, гражданского, документированного, неважно в данный момент. Но скучать-то вы скучаете друг по другу, но активности у вас здесь не наблюдается. Хотя огромный порыв быть вместе. У нас с вами а, из расклада в расклад выходят одни и те же старшие арканы. Я могу сказать, тот дорогой зритель, который меня смотрит, Почему-то находится в одной и той же позиции, в энергетике подвешенности, да? в энергетике башни. Башни ⁇ это не всегда разрушение. В данном случае с старшим арканом смерть, этот говорит о том, что ваша трансформация подошла к концу. Вы полностью пересмотрели всю свои предыдущую жизнь до этого момента. Вы приняли уже какие-то решения, и многие из вас находятся сейчас в позиции человека, который решил двигаться дальше, но уже а, с посылом, в, ну, скажем так, становления себя в новом качестве, да? Сейчас мы будем говорить об этом. Полинорман по этой позиции показывает карту «Крест». Еще раз, то есть подтверждение этим словам, что трансформация ваша закончена. У вас была башня, трансформация, карта крест, подвешенный. Вам было очень тяжело находиться в этих энергетиках. В какой-то мере подвешенности была и ваша визавитость любимая женщина. И от этого всего в принципе вы не могли двинуться дальше, пока не закончилась система да, ценностей вашего прошлого да, вы перестали а, более безалаберно относиться к своему выбору в жизни, в принципе к своей жизни, да, пересмотрели многие ситуации, многие позиции а, вспомнили, что в принципе а, пересмотрели вообще почему вы конфликтовали поняли, что на самом деле ваша женщина обладает огромной ценностью для вас. На Декамерон здесь выходит семерка пентаклей и четверка мечей. Вот двойная карта, еще раз хочу показать. Это говорит о том, что вы не двигались, но понимали, что такая женщина ну как бы для вас, она обладает невероятной для вас, как сказать, энерго, такой манкостью, да, и вы без вот этого потенциала уже, в принципе, и не мыслите свою дальнейшую жизнь. Может быть, поэтому стали двигаться дальше. Двигаетесь вы немножко с ревностным таким посылом по рыцарь мечей. Сразу же после подвешенного стоит рыцарь мечей и туз жезлов. Вы начинаете двигаться с нулевой точки, то есть ваш рубеж вот этого прекращения отношений наконец-то пройден вы начинаете это движение движение по колеснице я уже говорила девятки кубку девятка кубков это максимальное количество проявления чувств ну любовных чувств так как мы смотрим на любовные отношения в данный момент для вас это женщина звезда скучает она по вам очень сильно. Я могу сказать, что по рыцарю мечей у нее даже есть некий посыл агрессии к вам: что, ну, как бы она не ожидала, что мужчина, который, который для нее а, был желанен, да, не находил в себе ресурсов двигаться. И в принципе, находился в позиции пятерки пентаклей, да, и пятерки мечей. Это очень такая нехорошая не энергетика, да, я могу сказать, что это энергия бездуховности, энергия какого-то, знаете, самообмана, это что касается мужчины. Женщина воспринимала вас пятеркой мечей, пятеркой пентаклей не зря вы закрывались, вы показывали башню. Вы показывали, что отношения прекращены. Под этими картами стоит Ленорман Развилка. Такая магическая карта, которая показывает, что мужчина у многих здесь ушел в другие отношения. То есть сделал либо неправильный выбор, либо смолодушничал, либо в принципе закрыл, как сказать, закрылся, да, закрылся от какого-то решения, которое он должен был принять. Либо э, здесь были даны какие-то обещания, которые были не исполнены. Э, кстати, в основном это материальный был план. Может быть, для многих э, женщин э, здесь отношения должны были выйти на какой-то другой уровень, более серьезный, но мужчина пропал, пропал надолго. Здесь вот такой момент есть. И сейчас эта ситуация для мужчины приобретает глобальный уже такое, ну, скажем так, глобальное значение по шуту дураку, да, старшему аркану и семерки копков, я могу понять, вы поняли, в каких огромных иллюзиях вы жили до этого, и как сложно теперь вернуть доверие, возможно, этой загадываемой женщины, либо как сложно выйти на тот уровень отношений, перед тем, как они были прерваны, да, вот, чтобы возобновить с позиции уже позитивного чего-то, да, с вот отношения, вот видите, пятерка кубков и Саша Аркан звезда. Женщина здесь обладает такой яркой энергетикой, а она в принципе, вот эти все вот манипуляции да, по пятерке мечей, вот это наша с вами нелюбимая карта из расклада в расклад, она все равно выходит. Она, конечно же, помнит о этой пятерке мечей. И по старшему аркану глупец она понимает, что не хотела бы быть, скажем так, в позиции ожидания. Ее это напрягает. Возможно, она ушла, скажем так, в другие отношения не стала вас даже ждать, не стало ожидать объяснений. Но я могу сказать, мужчина действительно поступил здесь как-то нелепо, глупо даже, можно сказать невероятно просто карта об этом вторая карта семерки семерки кубков выходит то есть есть двойные иллюзии были у мужчины да он два раза как минимум у многих проиграется так что два раза мужчина по тройке кубков ходил налево да так конкретно ходил налево и женщина просто офигевала, ну да, скажем просто, да, уже по бытовому, скажем просто, И женщина офигевала, что вы допускаете такие промахи в отношениях, что вы играетесь с такими вещами, как чувства. Тем более я действительно вижу, что чувство у вас к этой женщины искреннее. И она действительно тоскует, скучает по вам. Хотя она, возможно, себе запрещает это делать, потому что здесь э, очень много со стороны женщины таких показателей карт, что мечевая структура в основном у нее, да, она думает, она думает, стоит ли стоит ли вам доверять в будущем. Такой момент здесь есть. Ну да, для кого это было актуально, то, пожалуйста, я вам как бы развеяла ваши все... Возможно, страхи, возможно, какие-то, ну как, то, что вы там себе надумали, да. Женщина видит, что вы запутались. Женщина видит, что вы находитесь в каком-то странном состоянии. и Но по восьмерке жезлов, самая главная карта здесь наоборот, да, восьмерочка жезлов. Я могу сказать, она закрылась, да, но она все равно рада тому, что вы а, все-таки все таки одумываетесь, да, выходите из этой пелены страны, которую вы сами себя погрузили. Пелена – это, опять-таки, повторюсь, старший аркан подвешенный, да, когда вы подвесились в состоянии, что я делов-то натворил, но как бы сижу и наблюдаю, да, вот она вот видит, что вы уже хотите двигаться. Возможно, многие из вас, ребята, начинают возобновлять отношения, переписываться, либо звонить друг другу, либо кто-то даже уже сумел выстроить эти отношения. Я могу сказать так, что для львиной доли зрителей здесь проиграются позитивные изменения ваших будущих взаимоотношениях для кое-кого эти изменения будут позже почему потому что здесь две карты семерки кубков под старшим арканом в шут глупец то есть для многих из вас нужно созреть для этих отношений что это значит это значит вы должны осознать что вот эта трансформация она вам необходима была для многих из вас понять, к чему вы идете, двигаетесь в вашей жизни. Для, для вас же эти отношения, я вижу, по Тузу Жезлов, по Верховной Жрице, означают э, некую долю, э, и в то же время и сомнения да, вот в себе, да, в основном вы в себе сомневаетесь, насколько вы интересны, насколько вы нужны данной женщине после всего, что между вами произошло. Но и в то же время вы по семерке Пентаклей очень жаждете, очень ждете, когда ваша пауза, остановка по двойной карте четверка мечей закончится, и вы сможете приблизиться, приблизиться по старшему аркану звезда и колесница, приблизиться к этому человеку то есть у вас есть это намерение у вас есть это желание но вам не хватает смелости потому что были а, ну, было много косяков да скажем так ну что ж в принципе расклад я рассказала довольно таки быстро тут история такая очень понятная мне все ясно давайте посмотрим на таро для вас совет, вообще, насколько, насколько реально, да, вот ваше сближение. Тоскует-то она тоскует, но она и видит ваши, все, все ваши манипуляции по пятерке мечей, она их видит. И она даже видит, насколько вам сейчас плохо, насколько по пятерочке пентаклей, повторюсь, у многих из вас, у кого, кстати, и со здоровьем сейчас не очень хорошо У кого в материальном плане тоже есть перемены не в хорошую сторону Но опять-таки причинно-следственный уровень, ребят Да, смотрим и видим, почему так То, что я выше озвучивала Ну что ж, давайте посмотрим, что у вас дальше хм, аркан звезда ну что ж, по этому Аркану я могу сказать, он здесь двойной уже, что, понимаете, тоска есть, но слишком вы далеки. Вам нужно приблизиться. Вот правосудие сейчас у нас на обороте. По правосудию вы должны понять, что вы отдалили от себя эти отношения когда-то да, по башне. И как бы от того, что вы э, заняли выжидательную позицию, Сами дела, в общем, не решаются. Женщина ваша долготерпимая, да, могу так сказать, но сама двигаться она не будет. То есть она находится в энергетике звезды, потому уже два раза сказали нам карты. То есть двигаться должны вы, вы должны решить этот ребус. Кстати, у кого-то здесь треугольник я вижу. Я вот хочу сказать, решайте его поскорее и вот этот крест убирайте в ваших отношениях, да, замыкайте, развилочку вашу убирайте. Причем это задача мужчины, это мужская карта, бренорман. И тогда у вас будет карта орхидеи, карта, повторюсь, страстного верного союза. Не хватает вам в отношениях, а, а, знаете, вот осознанности, что такое отношение? для чего они, насколько важен вам этот человек. Вы вроде бы сегодня думаете об этом, а завтра у вас мысли совершенно другого плана. И вы как бы и выбор-то не делаете. Да Здесь явно человек обладает таким, знаете, характером, ну как сказать... Постоянно жалеет себя, да? думает о своем комфорте, но не думает о том, что для того, чтобы что-то получить в жизни, нужно это наработать. Давайте смотреть дальше. Семерка жезлов. Ну что ж, вы будете бороться за эти отношения. Я рада увидеть эту карту. Будете бороться с дистанцией. Да, вот мы берем старший аркан Звезда. Следующая карта выходит семерка жезлов. Вы хотите убрать это расстояние? Карта император на обороте. Кто хочет бороться за отношений император? То есть вы действительно главный мужчина для загадываемой женщины? Ощущаете ли вы себя таким или нет? Это уже ваш вопрос. Но она вас видит главным мужчиной. Давайте посмотрим, что в итоге вас ждет. Хм, Паж мечей. Вы наблюдаете за загадываемой женщиной. Прямо сейчас. Наблюдаете за ней пристально. Карта сила. Ну что ж, сила за королевой жезлов. Что это значит? Это значит, что король жезлов, который выходит у нас на обороте, и королева жезлов. Очень страстные натуры здесь одни жезлы, и их сила в том, что их безумно тянет друг к другу. Понимаете? И по верховной жрице я могу сказать, что эти отношения для вас когда-то были ключевыми. Сейчас они превратились в старший аркан силы. Вы должны понять, ваша сила в том, чтобы победить свои какие-то пороки. Победить слабо... как вам? слабость вашу. Вы обладаете потенциалом, но вы его не раскрываете. И только с этой женщиной, женщиной в союзе, в каком-то сближении вы поймете, в чем же ваша сила? Сила личностная, да. У кого-то это сила личностного роста, у кого-то это сила мужского такого энергетического плана, у кого-то это раскрытие своего какого-то канала можно сказать, даже, знаете, вот социального прогресса. Да, вот я могу сказать, что вы Судя по карте, крест, развилка и рядом с вами, да, мужчина, я могу сказать, многие мужчины здесь, ну те, которые постарше, они уже в принципе не воспринимают себя, ну, как бы что им доступны какие-то отношения. Они, ну, хочу сказать, знаете, вот находятся в энергетике, терки пентаклей, это энергетика слабости, энергетика истощенности. Не хочется об этом говорить, но карты так выпали. Вы включите, пожалуйста, по рыцарю мечей, включите вас, ваш туз жезлов, и вы поймете, что вы по двойке кубков. В принципе, предназначены друг для друга. Очень много карт здесь позитивных, но в то же время ментал ваш, именно карты мечевый, да, ментальный уровень, говорит об, об обратном, что вы в уме один человек, да, а в действиях другой – Постарайтесь понять, что от ваших мыслей зависят ваши планы и в дальнейшем активные действия. Не воспринимайте негатив как установку в своей жизни. Скорее, вот об этом был этот расклад. Скучает ли она по вам? Конечно, по двойке кубков она не просто скучает, она считает вас своей половинкой. А как еще? Двойка кубков? Кубок любви? С ее стороны, с вашей стороны вы ими обмениваетесь прямо на этой карте. У меня есть несколько видео, которые посвящены именно этой энергетике. Вы можете пройти на мой канал, нажать да, на мой канал внизу этого видео и посмотреть эти видео, понять, насколько вы важны друг для друга. Ну что ж. Сегодняшний расклад был более чем позитивный. Я вижу, что вы хотите двигаться, но пока не двигаетесь. Я желаю вам убрать этот старший аркан башню и превратить ее, наконец, в двойку кубков. Ну, а я вам желаю, как всегда, счастья, как можно больше прекрасных эмоций, особенно после того, как вы встретитесь и по карте лилии. У вас будет чудесный романтический вечер друг с другом всего доброго пишите подписывайтесь включайте включайтесь в комментарии друг друга нажимайте на колокольчики, и репостите это видео в общем ставьте лайки как обычно все и самое главное ну перестаньте уже негативить хотя бы в своем ментале договорились побольше вам праздников в жизни всех люблю, всех целую. Пока. С вами была Элен.